Друзья, приветствую, это третье видео, посвященное событиям черного понедельника и черного вторника на российском рынке ценных бумаг, падение рынка акций, рост курса валюты. Что делать сейчас, я рассказал в предыдущих двух видео. Сейчас я хочу рассказать о том, что послужило причиной Причиной послужило ну, несколько событий одновременно, да, произошедших. То есть, первое – расширили санкции, санкции в отношении… Первая норма санкций, когда санкции вели в отношении частной российской компании, государственной, не связанной с оборонкой какой-то. Да. То есть, это была частная компания «Русал», в которой доли государства практически нет. Не мое мнение, мнение Андрея Мовчана можете также на Ютубе посмотреть, особое мнение на эхо Москвы он высказывал. То есть завуалированные протекционистские меры со стороны Соединенных Штатов Америки по запрету поставки алюминия в Америку. Да, это сильно ударило по Русалу, он там упал в пределах 17% в пятницу, 25% падал в понедельник, вплоть до того, до остановки торгов по, по акциям данной компании. Помимо всего масла удалил вагон сам, основной аксанер Дерипаска сказал, что мы тогда будем дефолт объявим, потому что мы и переградироваться не сможем, и алюминий не сможем продавать по тем каналам, по которым продавали до этого. Поэтому Поэтому получается, что понедельник начался с того, что мы начали продавать русал, да, то есть, который потянул вниз. После этого, соответственно, выступил советник Трампа, заявив о том, что Россия там за все отвечает, что в Сирии опять она провела химическую атаку, мы ее накажем, и санкции будут неизбежны и жесткими. И вот на этом страхе, на страхе введения санкций в отношении России, соответственно, усилилась волна продаж, продаж на рынке, на рынке акций. Люди побежали из риска, люди посчитали, что санкции могут, если наложили в отношении первой частной компании, это может распространиться на другие частные компании российские. И, соответственно, это привело к увеличению уровня страха да, в отношении рынка. А рынок устроен таким образом, что во всех учебниках теоретических, да, то есть э, говорят о том, что вы там должны терять не больше 5% своего капитала. И начинают срабатывать стоп-приказы. Да. Что такое стоп-приказ? Вы, допустим, покупаете акцию по 100 рублей, считаете, что она будет там стоить 130 рублей, хотите заработать 30%, но ставите стоп примит да, то есть что при достижении цены акции 95 рублей, если она вниз пойдет, продать ее в рынок. Это называется стоп-приказ. И, соответственно, повалились стопы, да? то есть на вот этих вот новостях, на вот этих вот нервных реакциях эмоциональных, соответственно, произошло то, что начали срабатывать стопы и сделки начали, ну, то есть акции начали вываливаться в рынок. Причем стопы более короткие у тех людей, которые там на плечи берут, да? то есть которые репуются, которые активно используют заемный капитал с целью увеличения доходности. И вот это привело к тому, что компании сразу стало понятно, где самый большой левереж, в каких акциях российских компаний самый большой левереж. «Русал» оставляя в стороне, кто у нас больше всего падал. Да? То есть связанное в принципе в какой-то степени, потому что одни бенефициары – это Нурильский Никель, но заодно с «Русалом» и «Мечел» полетели ну, около металлургические компании. А остальные – Сбербанк упал на 17%, то есть в Сбербанке было сформировано очень много плечевых позиций. Соответственно, как только рынок пошел против, рынок начал падать, то есть все это развернулось. Начались стопы, начались а, а, принудительные закрытия позиций брокерами, то есть человек не хочет продавать акцию там, с убытком 15%, не хочет, он готов держать, но у него недостаточно позиции, недостаточно денег, чтобы удерживать это, и поэтому брокер принудительно закрывает. Большое предложение покупать или нет. И это привело к некому такому обвалу российского рынка. Да? То есть очень серьезно там ну, движение было в пределах 15-20%. Фундаментальных причин для этого не было. Цена на нефть находится на высоком уровне. Американский рынок акций растет. Соответственно, это то, что произошло, носило чисто эмоциональный характер. Как я уже говорил в предыдущем видео, что делать? Доллары не покупать. Доллары покупать где-то по 60 рублей, когда он вернется в этот диапазон. Можно покупать сейчас упавшие акции российских компаний, но без фанатизма, да, там на 30-40%. То, что нужно делать. Ну, а соответственно, в данном видео было то, что произошло. Надеюсь, опять-таки видео было полезно. Если так, то ставим лайки, комментируем, делимся с друзьями. И в ближайшее время будет классное видео с моими рекомендациями, то есть таким мини-курсом, да, то есть как заработать деньги в трудные времена. Так что подписывайтесь, следите за новостями, следите за каналом. Будет полезно. До свидания.